Доброе утро, друг. Мы будем смотреть инстаграм войны в прямом эфире на моем канале. Прямо сейчас. Человек Может, за шариком. Это не человек. Всё. В каждом сторисе оружие просто. Когда кончатся патроны просто. Сегодня в 12. Сейчас будем смотреть новое видео, и, кстати, я давно не передавала привет новое у себя видео в историях, за лучший комментарий я передам привет у себя в историях. Смотрите, лайкайте, комментируйте, сохраняйте. Мне нужна помощь. А, сделай комплимент. А, у тебя чудесная голова. Это не то. Что за комплименты? У тебя красивые уши, Карина. А, скажи, что ты владелец фирмы. А, я владею похоронным бюро. У тебя ничего не получится. Все скажи, что просто поехали ко мне. А поехали ко мне. Я согласна. Что? Поехали ко мне. Проходи. <спользуя> Ой, тебе так прекрасно. Что, как девочка? Да. Там на эти колготки. Да все отлично, иди так. Фу ну, Карина. Да черт, пошелось. Офигеть. Пацанка, Карина, пацанка. Все, сегодня я еду за рулем, правильно? Да. Я прекрасно вожу. Ты мужик или где? Я понять не могу, какой за рулем. Ты новую тачку купила? Какой? Что ты? Что, что Женя под прицелом. Слушай, а думал, пусть она за рулем поедет, наверное, да? Она лучше тебя ездит. На игрушечной томате. Останется... Ты что, дебил, что ли, у нас мы в минус уходим из-за тебя. Ты что, разница? Женя, Женя, говорю, да, в уаски хочет, женской. А ей цветов сюда? жалко. что говорите? Это, а это суперзвезда. Мадонна из Америки приехала. Сфотографируйте, сфотографируйте. Карина Мадонна. Приехала из Москвы. Карина танцует титоки с Давой. Целуются. Купил новую карту. Тачку? Да. Гелик? Нифига себе! Нет. А что? Розовый, как и хотел. Ты серьезно? Розовый самокатик. Касочку забу, касочку розовую. Карина и Дава танцуют. Братишка у них с ними Танцует в Москве Вот Все, смотрим видео Карины Мама, я пошла Сегодня останусь сегодня на ночь Так, а кто там будет? Девчонки из класса А ребята там будут? И никуда не пойдешь пап. Какой жесткий отец просто Не дает дочке я сказал, Личную жизнь не заняться не ребенок, хватит мне все запрещать По-моему, это было слишком грубо Мам, я совсем не понимает, Я с него никуда не хожу Надоело мне Солнце, Ну что, вот ну было? Да видно по нему, что было Вначале поломался, а потом миштяк все было Да она не дотронулась Папа не хочет, чтобы такого, как он, нарвалась дочка. Из-за этого не пускает. Да, да ты знаешь, я за любовь зачесал, и потом... О -о -о. Чего, тебе с ней будешь? Я, я что ней дурак, что ли, тебе так что на один разок? Братан, тебе это не красит. Че? Че ты не красит? Охотник на... Представляешь, что так поступил? Я вас прошу, не обижайте женщин. Не портите нервы, не волнуйте кровь. Ведь с каждым криком... И кусю за ногу! Ходит так... Обиженная любовь. Вот такие. Не бежайте женщин и мужчин. Афония ТВ Эдвард. Уважаемые пассажиры, остановка Москва. Следующая остановка. Проводни, проводница Афония. Господи. Раз, раскроет этот мотоциклик. Алло, да, я по поводу бизнеса звоню. Настюк, здорово. Короче, решила дело свое мутить. Ну а что, у всех бизнес так, там и человека какие-то. О, четко, а что делать будем? А что у меня получается лучше всего? Мозги выносить. Че? Ну где-то так, примерно, ну, нет, на че? тебе. Опять, ты, Костян, ты тупо психология раба, серьезно. Всю жизнь будешь на ком-то работать. А я, между прочим, новый тема придумала. Ноу-хау. Настя, кооператор. Понимаешь? Какую? Чехлы сестра зенами продавать. Ты что думаешь, норм тема? Слушай, ну Илон Маск тоже знает с гаражей. Начинал. Ничего, нормально. А что это? Разве с гаражей? Выйти деревня, чекай и делает, а он не знает. О, давай ты подруги втюхаем. Эй, Малай, у тебя что за телефон? Вот что. за ней. Малая стой! стой. Опачник, айфончик. У меня тоже чехол на Samsung, но в целом нормально смотрится. Вот у тебя полтос. Начинаю, ⁇ -мо ⁇ идею. Спасибо, что воспользовались говорит наш магазин. Настяко, оператор. Ну, приблизительно. Где-то здесь Ну да, прям во дворе, а чё? Земли рабочим Сейчас шашлычок под коньячок Шашлычок удобно Володя, доставай мангал Девушка мечты Иди, садись, я постою Еще клещи в жопу залезут Девушка мечты Черни со мной осталось. Володя, ты за мясом там вообще следишь? Собаки все скоммунистили. А ты мне выйди это и лично сюда скажи. Ты мне мешает, пыль ей заходит. А у нее этой пыли дома столько, что у нас в мангале столько нет. Давайте выпьем за нас, за работающий класс. Володя, Володя, ты там закусывай. Возьми шашлычок. Вот, же, Володя, я же тебе говорила, закусывай. Ну, при... Нельзя разводить шашлыки у дома. Уходите в лес. Подальше. Дежурный тут два слушает. Для выбора русского языка нажмите цифру 1. Казап ты должен ега до баснис. А же English Английский язык по-казахски просто. Какой бы кнопку нажали? Блин, у нас сейчас на казахском языке, который разговаривает, сотрудник ушел. Диригент, ты свободен? А ты Попьешь? не блин. Я же да. на русском чисто. Брат, нажми цифру один, я на русском тебе буду разговаривать. Да, я на русском сейчас. Ага. Давай сейчас перезвони, и когда я скажу тебе, для выбора русских сгоночек один, для выбора казахского два, пять, ты один нажми, я буду с тобой разговаривать, хорошо? Да, у нас сейчас так. И... Да, у нас это, с компьютера нету. Сами... Телефонные автоматы. В Казахстане. В живую прям говори. Ага, давай, братан. Перезвонишь, хорошо? Давай. Перезвони. Светлана. Ты по дому? Чувствуете себя чьей-то домработницей? Выход есть наш магазин на диване, и мы привезем вам мужика тряпку. Мужик-тряпка сделает все... Это не муж на час, случайно? ...потому что он тряпка. Уникальное предложение. Позвонив прямо сейчас, вы получите в подарок парня-друга. Парень-друг внимательный слушатель, отличный массажист и не потребует ничего взамен. Ведь он просто друг. Парень-тряпка, парень-друг, лучше всех подруг вокруг. Ищите в магазинах города. Здравствуйте, бабушка. Настя Иванцова. Бабушка. Вот я зарабатываю деньги, а у меня их нет. У меня в кармане 5 рублей. Вот смотри. Вот 100 рублей. Скажи, пожалуйста, какие животные изображены на купюре? Ну, лошади. Бурандуков. Скажи, пожалуйста, если вы сейчас Они бурундуки, лошади? Да. Кажется, есть. Вот. О, -о, О, теперь все понятно. Духи без колпачка. Ты знаешь, что это обозначает? Нет, бабушка, нет. Духи мне, без колпачка Духи Без колпачка у нее никогда не будет денег больше 5 рублей в кармане. Поэтому берешь 100 рублей сейчас. Берешь духи. И фышкаешь их до тех пор, пока на курсе не попадет такой нефть. Ничего себе, кони появились. Да ладно. Смотри, я а что, и тут все в кармане. Души деньги. Вот деньги появились. Так вот, дорогие дорогие мои внучки, если вы зарабатываете деньги и у вас их никогда нету, значит, просто закрывайте свои духи колпачком. Хочешь быть богатым? Закрывай деньги колпачком. Фу, закрывай духи колпачком от денег. Если ты, ты, дай именно ты Борис сердцем быка, душой воина, но туманным взглядом, лджея в будущее, хочешь стать успешным? Слушай меня, человек, который постоял на каждой ступени триуфа и спустился вниз, чтобы научить тебя так же. Человек, который в свои неполные 24 вставляет полные 23, парни, которые не покупают своим девушкам смазку в магазине, а разливают у своих девушек магазином. Мальчик, который на прогулке кидает собаки палку, а обратно получает их в зону Если ты хочешь быть таким же, как я. Тебе нужно понять всего лишь одну вещь. Секрет успеха настоящего короля жизни в том, что за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. Поэтому тебе нужно найти... Селочку. Шту, которая будет писать у всех в комментариях, что она зарабатывает с малышом, даже со смартфона, по 20 косарей в неделю. И ты не будешь знать, куда девать бабки. Шутство, это путь победителей. Вот так вот. И тут вот такой комментарий. Я вообще-то с гемор... сношу по 20 килограмм цемента в день с пятого этажа. Разобралась за пару минут, что да как. Там можно даже с балкона скинуть. Главное, чтобы вниз кто-то, внизу кто-то стоял. В принципе, ничего сложного нет. Просто скидываешь на голову людям мешки с цементом. Загляни на мою страницу, пока меня не посадили. Лохотрон переделан сообщение Лохотрон О зарабатывании 20 тысяч в неделю Сека Салам Олег, Брат. А кто это? С сегодняшнего дня это мой родной Мой близкий и, а, а как же я? И, а ты черт ты понял? Ты вечно кидаешь меня, ты цикчик-спать делать не умеешь, а он знает. не умеешь делать цици спайк. Что это такое? Что умеет? если не веришь. Все лежат. Любого тяни, цикцик спать на. Это же мои слова. Ага, твои слова. Он конкретно саду. У меня А ты пошел вон отсюда, тет вонючий. Ты вечно кидаешь меня! Говнюк! Бесишь! И все просто стали месево! И уснули все просто, просто все уснули, спать захотели. Четкий пасок. ч, юмы? Иди за сучником сгоняй, попить возьми мне что нибудь, давай. У тебя ровно минута, давай ушел, давай, давай, ч и ровно минуту тебе есть? Гони. Вот Знаю, сучняк. Блядь. Красавчик, братишка, и тютер купил, считается, братишка. И... Оу! Быстро подняли свои живые организмы. О, Если... О, давай забав, забав, забав. Все нормально? нормально? нормально. Эй, надо сообразить что штук тенге. Поняли? Там греб, пацана, надо загнать. Все, все, грэп, все, значит, что -то... все, да, все да, понял. знаешь, это? Быстро. Да. У вас на все про все. Три часа. Прикольные часики. Пошушали, эй! Все, все, все. Быстро! Все, все, понял, все. Понял, давай, понял, рожай, мер! Тут одного нагнул, а тут дальше другого нагнул. Правда ли, что женская дружба заканчивается после того, как у одной из подруг появляется парень? Дайте-ка подумать. Нет, это неправда. Девочки, ваша дружба не закончится только при одном условии, если вы умеете общаться друг с другом. Если одна из вас не выносит другой мазки, а другая в свою очередь не забывает о том, что кроме парня, оказывается, есть еще друзья. Прикол. И если вы будете следовать этому золотому правилу, то у вас будет все. Муа! Правда, Но. что женская дружба заканчивается после того, как... Не заканчивается дружба. Азарь, какие мы сегодня слова будем с тобой говорить? Трудно выговаривать. Трудно выговаривать. Такого даже в русском языке слова нету. Трудно выговариваемые слова. Сидевается на девочкой просто. Нет такого слова. Я в общем, мы будем проходить трудно выговариваемые, трудно слова. выговариваемые слова. Скажи, 80 Девочка хорошенькая такая. Четырехлетний мужчина. Восьми четырехлетний мужчина. <с airport> Скажи, безперспективняк. Без перспективняк. Без безрена. Нет таких слов, без персерзняк. Четырехсот долларовая купюра. Четырехсот. Смекнула просто. Нет такого слова тоже. Ты где жвачку-то взяла? Где-где. Ты даже киркоти не можешь сказать. Да, да все уже не да, надо. Да? Да, да, да. Хотела сказать, что грехов река через реку. Мой выходной. Сидит, а смотрит свои видосики. Вот так бы тебе по жопе. Что это за реклама дебильная? Кто-то стонет. Слушай, а правда волосы на руках выросли? На ногах. Алло, как? То, что мы с тобой в щуку, это все не то. Да, нам цветы полил. <смех> о, ничего себе! Ого, желтая ламборгини! Вот это школа! <смех> вот так, в принципе, и я провожу время. За телевизором. Выходные. Анекдоты от Андрюши. Пап, откуда мы взялись? Нас создал бог, сынок. А мама говорит, что мы произошли от обезьян. Но это она про своих родственников говорит. А я про своих. Разные родственники. А вот сейчас ты узнаешь, как расшифровывается сморг. Место окончательной регистрации граждан. А я не знал просто. А я не знал как. Действительно не знал. Алло, алло, алло, Вася, алло, Вася, Ох, как мы вчера нажрались, и меня прям глюк, глюк был, что лимон прикинь на тоненьких ножках по столу забегал, о, я нажрал. Так... Просто глюки, лимон по столу. Так это Падла мою канарейку, вчера в чай выжил, сука А потом это все выпил просто, залпом После проповеди священник спросил своих прихожан, готовы ли они простить своих врагов. Руки подняли все прихожане, кроме одной бабушки, которая было 90 лет. Вы не готовы простить своих врагов? У меня нет врагов. Удивительно, и сколько вам лет? 93. Как человек может дожить до таких лет и не иметь ни одного врага? Очень просто. Я пережила этих Все померли просто. Как она дождалась. Всем спасибо, всем пока, пока, пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересного в следующем видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока, пока, все пока.